Парню привет! Часто задают вопрос, с чего начать разговор с девушкой. Когда-то я сам тоже думал, с чего мне начать разговор, как подойти, что сказать. Ну, в голове было только одно, там, привет, можно познакомиться. Привет, там, как дела, как настроение и прочее. И я читал книги раньше, и там пишут тебе про внутреннее состояние, про вызов эмоций и прочее. И, ну, а ты думаешь, так, а что говорить? С чего начать разговор там, да? И я хотел бы поделиться вот э, такой классной техникой, называется она, ну, ситуационное открытие, назовем так. Ну, я, по крайней мере, так это называю. Э, в чем заключается смысл? Смысл в том, что когда ты подходишь к девушке, начинаешь с ней, ну, хочешь с ней познакомиться, начать разговор, то э, тебе нужно открыть ее, отталкиваясь от какой-то ситуации, которая... Вот происходит в данный момент, да, либо открыть ее тем, вот э, что связано именно с девушкой. Далее в этом видео вы увидите некоторые примеры там моих э, открытий там девушки, да, то есть что я подхожу и говорю, но я постараюсь сейчас просто с, так вот словесно привести пример. К примеру идет девушка, э, у нее расстегнута сумка. То есть ты видишь девушку, да, обрати внимание. Для начала на нее. Может, тебе будет за что зацепиться вот именно в ее внешности. Не нужно подходить, говорить, вау, ты такая классная, красивая, типа, можно с тобой познакомиться. Увидел там расстегнута сумка, подойди, предупреди ее. Скажи, девушка, привет типа, слушай, я посмотрел, у тебя расстегнута сумка, думаю, да, я подойду, предупрежу, чтобы ты ничего не потерял или у тебя там ничего не украли. Вот. И дальше ты начинаешь, продолжаешь свой разговор там. Часто ходишь с расстегнутой сумкой, там, да, или это получилось случайно, неважно, что ты говоришь, вот. Либо отталкиваясь какая от какой-то ситуации, там, перекрыта дорога в городе, да, ты говоришь, привет, не знаешь, почему дорога здесь перекрыта? Или, привет, ты не знаешь, что здесь за концерт? Привет. Привет. Привет. А, ты фитоняшка, что ли? Нет. Нет, похоже. Нет. Нет, ты ничем не занимаешься? Вообще, абсолютно. Абсолютно. Ты просто дома валяешься на диване. Тебя называют какой-то город? Что там за город? Что? Лондон. Лондон? Ты была в Лондоне? Привет. Алло? Ой, да, алло, Привет. Ты бегал или еще будешь? Ты тут не вера какого-то? Нет, я тут не делаю, компания... Покажи. APS, Ничего себе. Я думал, тут просто шла целая куча студентов. Я думал, что а, ты одна из них. Да-да, да, ты, ты очень хорошо сохранилась. Мне очень И сколько я ты могу... планируешь пробежать? да да, -да, -да, -да, -да. Девушка, перезвони через минуту, привет. Что? Зачем ты на меня так смотрела? Я? <laughs> Фи, да. Ты просто накрывай его так ситуационно, и тебя будет меньше сливать. Тебе не будут относиться как к парню, который э, подходит просто познакомиться ко всем подряд, а будут относиться к человеку, который якобы подошел сл случайно там спросить что-то, помочь чем-то, предупредить о чем-то. Вот. Пользуйся этой техникой, и я думаю, что у тебя больше не будет возникать вопрос, о чем разговаривать с девушкой при знакомстве.